Простатит это достаточно распространенное заболевание, которое характеризуется следующими симптомами. На первом месте стоит нарушение мочеиспускания. Чаще всего человек обращает внимание на то, что он слишком часто начинает бегать в туалет, и одновременно с этим приходит мысль о том, что что со мной происходит? Наверное, это простатит. И дальше человек начинает копаться в себе и в интернете одновременно. Он сразу не идет к доктору. Сначала он перелопачивает кучу литературы относительно литературы, в кучу интернета, понимает, что все уже пришла беда, расстраивается, и после этого приходит к доктору. Чаще всего у докторов жалуются на следующие симптомы. Нарушение мочи то есть, говоря научным языком, дезурический синдром, на болевой синдром, неприятное ощущение в области предстательной железы, то есть промежности, грубо говоря, или иногда симптомы проявляются тем, что боль, проходит над паховыми складками, или по паховым складкам. И симптом нарушения эректильной функции, то есть когда у больного начинает достаточно резко снижаться фактор «хочу», а затем уже и «могу». Человек начинает нервничать и опять же начинает либо обращаться к врачу, либо начинает заниматься копанием в интернете. И последнее – это нарушение уже репродуктивной функции, то есть, когда у людей, которые достаточно долгое время живут в браке, не предохраняясь, не получается забеременеть. Вот это вот наиболее частые симптомы, которые встречаются при воспалении ткани предстоятельной железы или при простатите.